Раунд начался. Начался. Да и не просто начался раунд, дорогие друзья. Началась вторая карта этого непростого противостояния. Напомню, это Best of 5. И победу одержит команда, выигравшая три карты. Пока первая карта осталась за командой Сайленса. Пафиос делает энтрифраг по Ламберту. И тут уже, ну... Ну, можно, конечно, представить ситуацию, в которой будет подъем. Однако, конечно, там еще придется повоевать за этот подъем. И просто так э, тиммейтов не поднять будет игрокам команды Silence. В атаке, кстати, начинает коллектив княжества. Мартовский Зайка минус Лявик. Поднимается все-таки Ламберт. Однако тут же погибает вместе с Нефмей... <coughs> Простите, вместе с Нефилимом. Сигар в тайге погибает следом Рыбает за ними. И, и раунд без княжества шансов абсолютно ряда. остается за командой княжества. Раунд а, все, я понял. Ударение на... На третий срок. Катылары. Все, Катылары, понял. Понял, принял. <как> Ой, божечки мои, пока я тут у нас разбирался с ударением в никнейме Кетеларе... Точнее, Кетелары... А, закончился раунд победы команды Silence. Как-то так вот молниеносно. Все, ребяточки, а, учитывая, что карта все таки началась... Давайте я буду ее для вас комментировать. В противном все. случае, зачем я здесь тогда нахожусь. В очередной раз хочу пожелать удачи командам. И, конечно же, конечно же, приятного просмотра моим дорогим зрителям. Ну, вернее, не, не моим дорогим зрителям, это дорогие зрители Ани все таки но так как вы сегодня смотрите то, что вижу я, поэтому вы мои зрители. Так что вам приятного просмотра, независимо от того, на чьи канал вы подписаны. Бомба установлена. Это означает, что команда княжества переходит в, стратегическую, в стратегически выгодную для себя позицию. Тигр в тайге, правда, немножко эту позицию пытается как бы... Переместить в другом направлении, убивая апофеоза. Но есть еще Кернайс, который по-прежнему способен вернуть апофеоза к жизни. И мартовский Зайк, который способен уменьшить количество живых игроков коллектива Сайленс! И сразу три трупа. Нефилим Лемберт и Лявик отправляются отдыхать. Тейланс, тигр в тайге. Ой, да ладно! Да ладно, и да тигр с Тейлансом! Ничего себе! Просто вытаскивают! Как вообще такое возможно? Вот, кстати, Максим, я тоже такой вопрос задал, но мне на него не ответили. Если есть правая, значит, где-то должен же быть аккаунт еще и у левой. Но ответ не последовал, к сожалению. Ну что ж, 2-1. После нереальнейшего выбивания от игроков команды Silence главное не потерять э, морально-выливые, так сказать, и продолжить борьбу. Мартовский Зайка. Два хэдшота минус Тейланс. Э, и минус... Я вообще уже потерялся, кто кого убил-то, потому что у команды Silence просто не остается живых игроков. Последним погибает Нефилим. Ну, бывает, что поделать, бывает, но тут уже поинтереснее, хочу сказать. Хотя, опять же, если сейчас Silence возьмут раунд, то это снова будет 3-2, да? Как бы ничего не поменяется, получается, с карты мосты. Кирнайс, Нейманс, nice, по фрагу, и все. Тут уж как бы я, я в такое не поверю точно. Если еще в предыдущий раз а, они тащили вдвоем, да... В этот раз не верю в то, что один Лэмберт способен такой выиграть. Тем более, если бы он пушил и дальше, тогда он бы, может быть, что, убивал бы апофе Апофеоза да, и э, не позволил бы тем самым поднимать соперников. А соперники поднимались, потому что Раунд. жив Начал медик. Все. Бедный комментатор, игра слишком быстро. Да нет, это еще не, не пик моих возможностей, так сказать, по скороговорению. Но, однако же, все-таки хочется заметить, конечно, что да, градус игры очень высок. Происходит очень много экшена в секунду. Не каждый экшен я просто успеваю вам показывать. Мне как бы... Уничтожены. Это скорее э, ранит душу. Потому что, ладно, бог с ним, если бы я где-то там не успел бы что-то озвучить. Но вот то, что я просто не успеваю физически переключиться между игроками, даже понимая, где сейчас будет перестрелка. Вот это обидно. Это обидненько. Досадно. Но, как говорится, и ладно. Беларусик. Забирает Нефилима. Лэмберт. Ответный минус по Беларуську. Лявик и Тейланс еще по одному минусу сгорает. Молотов и Лявик. Причем молотов-то ничей-нибудь. А молотов тиммейта. Хаешечка замечательно прилетает под Лемберта, бросил ее никто иной, как Мартовский Зайка. Удается забрать Нефилима, здесь куча слайдов, слайды на слайде. Мартовский Зайка, еще один минус поляет в 1 11, вот самый перестреливает его! Вот это! Просто домой, дорогие друзья! Один во сколько он оставался? Один в четыре, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот это тот самый момент, который не сумел вытащить Лэмберт в предыдущий раз. А вот мартовский зайка сумел, боже мой. Ну, это нечто. Это просто нечто. Вот что я хочу вам добавить, дамы и господа. Смена сторон у нас же, кстати, произошла. Я забыл вам совсем об этом сказать. Нейманс минус лявик. Бомбу пытаются сейчас О, поставить игроки он, команды Silence, Но уже не без потерь. Аж в горле пересохло, дорогие друзья, от такого вот... Увиденного мною. Нейманс, Мартовский Зайка. По минусу Лэмберт и Тейландс остаются вдвоем против пятерки соперников. Мартовский Зайка. Ну просто доминатор. Просто доминирует, уничтожает и убивает. Это что-то с чем-то. Кто первую карту забрал? А, первую карту забрал а, коллектив Silence. Комментатор топ. Юля, благодарю вас. Очень приятно такое слышать. Большое вам спасибочки. У нас пауза. Кому она там нужна? Вопрос. Но, тем не менее, она явно кому-то нужна. И, скорее всего, это команда Silence на самом деле. Потому что, я думаю, у команды княжества сейчас нет никаких предпосылок о том, чтобы брать техническую паузу и а, сидеть о чем-то договариваться. Ну и банально мы видим, что нет пятого игрока у команды Silence, Поэтому, тут, в общем-то, и разговаривать даже не о чем, как говорится. Комментатору Шнапса горло смочить. Кстати, да, можно сделать парочку глотков энергетика. Как раз пока появилась небольшая пауза. Подзарядиться, так сказать, бодростью. И... Первую карту О, забрал успешная, Нефилим. Без ну без... да, не, не Сайланс, победа, я давай. согласен. Только Нефилим забрал ее. Ну что ж. Лявик вернулся у нас, да? И мы готовы продолжать. Ну, вернее, ребята готовы продолжать. мы это с вами и так были готовы смотреть все это дело. Ну, может быть, освежившийся, так сказать, лявик э, что-нибудь нам покажет принципиально новое. А остальные заберет княжество. Ну, почему бы и нет, княгиня, почему бы и нет. А с вашим появлением вполне себе, возможно, шансы увеличатся. Я бы вам вообще бы дал какой-нибудь трофей какую-нибудь награду за лучшего медика, потому что такие... Э мувы, так сказать По э оживлению погибших тиммейтов э Я видел далеко не у каждой команды Ну, здравствуйте, говорит Нейманс И до свидания прям тут же, говорит Нейманс Лявикова моментально разменивает И, естественно, там тиммейт-то будет э поднят А вот э чего нельзя будет сказать моему величайшему Так, одну секундочку, дорогие друзья У меня э техническая неполадка э Связана она с тем, что я э забыл а, Забыл о том, что нужно а, выключить телеграмму. Тейлон Слэмберт по no, минусу и Кернайс даблкил под занавес 6-3. Ну, я хочу сказать, что D17 однозначно идет куда более уверенно для команды княжества. No. Это Weaker. совсем уже не то же самое княжество, которое играло карту мосты. И на мостах это было как-то... Более закрыто, что ли, вот не хватало немножко где-то поднажать и где-то подразмеяться. да, вот то, что сейчас как раз-таки появилось на Т-17, ну я не буду исключать, что, возможно, это, например, пик как раз-таки команды э, княжества, Опа. в результате чего они логичные играют ее э, немножко ярче, Мартовский Зайка минус Тейланс э, и, кстати говоря, уже поставлена бомба. Нефилим поднимает Тейланса. Лэмберт минус Нейманс. Лэмберт погибает от рук мартовского зайки. Далее еще один размен, Размен, простите, в результате а, выстрела от Тейланса в голову своего визави. А, череда гранат Кернайс взрывает Тейланса. Нефилим и Лявик остаются вдвоем против, опять же, пятерки. По разменам, вот на D-17 однозначно очень и очень. Плохо дела обстоят у команды Silence. Ну и здесь, конечно же, абсолютно безопасный, безвредный, спокойный, прекрасный и легчайший дефьюз от команды Княжество. И счет в матче становится, что Бомба успели. Прям на, на последней Выиграли. секунде успели. А, 7-3 в пользу команды Княжества. Смена сторон. Но мы уже с вами видели. В атаке, конечно, как мне показалось, команда Silence играет чуть лучше. Ну, так сказать, перспектив у них, как мне кажется, немножко больше Но княжество атакует И тут как бы дело такое Перспектив больше может и в атаке Хотя, наверное, даже я бы сказал, все-таки в обороне получше Переоценив, так сказать, все, что я сейчас озвучил Повспоминав то, что я сегодня видел Да, да, оборона по Интереснее получается у команды Сайленс. Ну, княжество пока что, как вы видите. Остался Мартовский Зайка, но... Нет, не в этот раз, говорят, да, не в этот раз. Единожды Мартовский Зайка, оставшись один в 4, сумел выиграть очень непростой раунд. раунд. И, возможно, очень важный. Такие раунды часто заряжают команду на победу с эмоциональной э, точки зрения, естественно. То есть они не, не помогают лучше стрелять, но они помогают быть более уверенными а, в своих силах. И сейчас заход на единичку, но здесь уже Нефилим начинает немножко портить нервы своим соперникам, забирая Нейманса. Размена, кстати говоря, не последовало И за трупом еще исходить тоже немного не с руки. Мартовский Зайка забирает Лявик, и Нефилим поднимает его практически тут же. Тейланс и Тигр в тайге. Ну, Тигр в тайге поднимает Лэмберта, а Тейлонс-то делает минус. А по мартовскому зайке, кстати говоря, и это важно, Бомба, Нейманс взрывает на мини Лявика, Лявик был немножко и под ноги не смотрел, но подняли Лявика, благо есть такая возможность. Фу. На перезарядке Нефилим убивает своего соперника, Ламберт и Тигр в тайге вместе с еще раз Лэмбертом зачищают всю точку и меняют счет в этом матче на 7-5. Нам удалось обезвредить бомбу. Раунд выигран. Но при этом, если смотреть на статистику, Раунд на самом деле, все. что вот по, по КД, так сказать, да. По, по КД, ну, там вообще все в минусе, <laughs> кроме тигра в тайге. Ну что, как бы счет-то просто не такой уж и большой, чтобы всем-то находиться в минусе. Но с другой стороны, это говорит о том, что команда играет плюс-минус все одинаково. Апофеоз в соло какой-то раунд спустя рукава, дорогие друзья Опять же ситуация, в которой я перехвалил команду И начинается вот этот сглазил Сглазил просто Просто не получается теперь у команды княжества Даже минус сделать после быстрого захода И у них получается скорее быстрый выход с точки вперед ногами Нежели э, захват этой самой точки И достижение э, победных целей Лярик перестреливает мартовского зайка Найс Нейманс Расстрелы, расстрелы в обе стороны 8-6 Мощненько, мощненько хочу заметить Раунд Что получилось пять. сейчас Это какая-то опять же боль сейчас получилось, Наверное по-другому сказать Пока что нельзя ну что ж, очередной раунд, последний, кстати говоря, после которого произойдет смена сторон. И команда княжества уйдет обороняться. Ну и опять же и княжество, кстати, в обороне тоже играло лучше, что если чисто математически княжество начнет сейчас свой путь к камбэку, то им, в общем-то, раундов хватит для того, чтобы победить. Поэтому здесь как бы, наверное, опять же, математически должны забирать раунд игроки коллектива. Ладно, короче, я запутался Об этом поговорим, когда раунд закончится Потому что уже начинаются перестрелки И надо все-таки как-то в них участвовать там с вами, дорогие друзья Лэмберт Тейланс по минусу Лявик пока отдыхает и ждет, когда к нему подбежит Нефилим, Тигр в тайге к нему уже Потому что не подбежит Нефилим подбежал, но правда подбежал к Тигру Лявик переходит в следующий раунд Он, так сказать, отдохнувший, бодрый и свежий Ну а Белорусик и Мартовский Зайка По-прежнему обороняют э, точку Господи, обороняют точку Что я говорю? <с> Находится на точке, но еще пока не поставили бомбу После того, как они ее поставят Уже как раз таки в этот момент Они начнут ее оборонять И если это можно так сказать тут скорее а в кавычках все. Мартовский зайка Минус лэмберт таленс, Размен Ну, надо забирать белорусика И белорусик все-таки падает 8-7 Мы, Мы проиграли раунд, говорят нам Игроки Точнее, говорит нам Раунки дикторша, дикторша. Все. Лявик подбирает бомбу, и как вы понимаете, да, после смены сторон, то опять команда Silence теперь у нас в атаке. Вот, и теперь уже вернемся к той самой мысли. А, учитывая, что оборона у команды княжества лучше, чем атака, им для победы нужно взять три раунда, что они запросто могут взять. Команде Silence необходимо было забирать все оставшиеся раунды, которые на тот момент, когда я поднял эту речь, были еще не сыграны Но накладываются смоки, флешки Кирнайнс даблкил минус от лябика Апофеоз Нейманса Добивают команду Сайленс, Дорогие друзья, это 9 Это 9-7 Бомба снята И своего рода уже теперь есть проблемы В команде Сайленс, Которые успешная, Ну как-то надо еще найти возможность отыграть Учитывая, опять же, что атака у них на этой карте клеится не настолько хорошо, как, ну, например, клеится оборона, да, в обороне они еще способны противостоять сопернику и даже где-то какие-то легкие раунды прям выигрывать, ну, то есть прям налегке, а, то вот тут все-таки не все так однозначно. Но интрига, как я уже много раз говорил в ходе этого турнира, это всегда хорошо. И все, и тишина Княжество решили играть сверхосторожно И, наверное, это отчасти правильное решение Потому что если сейчас поспешить То будет как в той самой Старой древней поговорке Нужно играть С головой, в общем -то. Не бросаться просто так э, на своего соперника В надежде сделать минус Потому что соперника это потом поднимут А ты погибнешь, и потом погибнет твой медик Который придет тебя поднимать В общем, э, можно стратегически, так сказать Просто раунд отдать, тактически а, ну, вот сейчас, пожалуйста, был сделан минус, но, опять же, убитый игрок был поднят А бомба уходит на двойку, и, естественно, это будет игра от ретейка, так как на двойке у нас бомба. нет сейчас ни одного игрока команды княжества Но уже сейчас, в процессе, так сказать, игроки а, княжества начинают что-то выбивать Пока что, правда, Мартовский выбил сам себя, в общем-то, при попытке спасти точку Успеют ли его кто-то там поднять где-то? Да, вот успевают. Успевают, это замечательно, да, казалось бы. Лэмберт и, и Тейлонс. Если я не ошибаюсь, Мы пока настреливают. Там еще Нефилим присоединяется. Белорусик последний. И вот как бы тут переигрывают Сайленс своих оппонентов вот этим самым аккуратным. Аккуратными действиями. Минус убийцы. от Нефилима по Беларуську. Да, и это девятый. 9-8, парадон, не 9, а 8, правильно сказать, все-таки. Раунд начался. Борьба есть, это абсолютно не одноколиточная игра, как, допустим, ну вот вчера, например, был счет 11-1, да? В матче княжество за княжество, да, вот, вот, вот там как бы было однокалиточно и предсказуемо. А здесь, как вы видите, дамы и господа, ну вот на удивление атака вроде бы как нашла возможность реабилитироваться, да, и где-то какие-то перестрелки выигрываются, причем с завидной уверенностью. Но нефилим поднимает тигра, тигра поднимает Лемберта. По результату теперь Сайленс в полном составе, а Апофеоз вроде бы как и жив. Но как вообще хоть что-то в этой ситуации поменять? Как не дать дефать бомбу? Как поднять товарищей по команде? Да никак. На самом деле здесь просто нужен, ну, как бы, холодный, так сказать, дефьюз э, бомбы. Да и, в общем-то, это, этого будет достаточно. Ну, лявик попадает в голову Апофеоза. 9-9. И, кстати, вполне себе, может быть, что? Правильно, могут быть допы, потому что, в общем-то, два раунда основного времени нам остается посмотреть, и далее либо допы, либо одна из команд возьмет одиннадцатый раунд, а их соперники останутся с девятью за душой, но смен сторон, как вы понимаете, на данный момент уже никаких не будет. Карта будет, ну, по крайней мере, основное время будет доигрываться в тех же самых странах, в которых сейчас находятся игроки. И атака с кучей дымов, с кучей флешек и сопутствующим всем, чем только можно. Забегает на точку, выставляя здесь огромнейшую О, дымовую оба, завесу. Ну, Лэмберт забирает белорусика. Дейлос и мартовский зайка. Ответный минус, минус Тигр тайги забирает мартовского зайку. Три в четыре. Уже в три, дорогие друзья, уже три в 2. Господи, как же они быстро умирают За всем уже уследить-то не удается Но однако бомба тикает, Лявик и Тейланс Где-то там под дымами прячутся Но это что касается Лявика Тейланс пока что прикрывает его издали Попадает в голову бел белорусика Нейманс забирает Тейланса И Лявик остается последний, Выпрыгивает Нам из своих дымов И на этом раунд, раунд заканчивается байкер. поражением Дорогие мои друзья команды Сайланс по ситуации, что у нас последний раунд основного времени, если команда Silence его проигрывает, то они проигрывают карту в целом. И если они его выигрывают, то у нас начинаются овертаймы, и там дальше нужно выигрывать с перевесом в два матчпоинта, как вы знаете. То есть нужно будет делать 12-10 или 14-12 и так далее и тому подобное. Это будет тяжело. Тяжело, причем психологически. Ох ты. Вот это. Вот это бабахнуло. Бабахнуло, бабахнуло. На морозе просто, кстати, смотри, какой наглец. А поставил бомбу. А стоило ли оно того с одной стороны, да? Лэмберт и Тейландс по минусу. ой ой ой ой, -ой, -ой. Но это, по-моему, попахивает овертаймами, дорогие друзья. Мартовские и Апофеоз пытаются спасти ситуацию, которая уже едва ли не заканчивается для команды княжества поражением. Но есть еще... Ворох в Пороховницах. Есть еще медики, которые сейчас, безусловно, очень сильно будут важны как одной команде, так и другой. Бомба тикает. И игроки обороны, как, в общем-то, игроки атаки, находятся в непосредственной близости. Рядом с ней не не Нефилим погибает от рук Мартовского Зайки. Мартовский Зайка пытается пушить. <соц> Смотри, догонялка. Догонялка за Лэмбертом. Но Лэмберт все-таки вытаскивает. Это... Трах-бабах. С дробовика в торец сопернику Раунд, и 10-10, теперь, как я уже сказал, у нас овертаймы и победителем станет команда, которая на два раунда оторвется от своего оппонента да, то есть, ну, нужно взять 12-10, либо, 12, либо что-то еще, но вот теперь смена сторон и в атаке уже на этот раз находится команда княжества, Лэмберт Раунд, троих поисков. аж забрал, Раунд, минус троих. от Тейланса и счет в овертаймах открывает команда Сайланс Собственно, они же теперь будут атаковать, и если сейчас они забирают раунд, то они становятся победителями. Если же раунд э, остается за командой княжества, то еще, милости прошу, продлевайте на два раунда, как говорится. Кирнайс! Ой-ой-ой, сколько три от Кирнайса! Накер начал сейчас всех своих просто котощий. Какой же жесткий минус от Нейманса. Тейлонс последний. Нейманс, Тейлонс, Они практически тески. Практически, но не тески. Апофеоз поднимает Кернайса. Ну а мартовский зайка продлевает наше удовольствие еще, как минимум, на два раунда. Раунд начался. Ну, а теперь же, дорогие мои друзья, нужно выигрывать, опять же, с отрывом в два раунда, да, то есть нужно делать 13-11. Если 13-11 никто не сделает, то мы с вами продолжим, и уже нужно будет делать 14 13 Логику уловили, я думаю. Причем это я в основном даже говорю для тех, кто не, не сильно знает, что такое Warface. Потому что, понятное дело, что большая часть тех, кто сейчас смотрит этот матч, прекрасно понимают, э, как проходит овертайм в этой игре. Но могут смотреть люди, например, которые знакомы только с Counter-Strike. Да, допустим, это преимущественно моя аудитория. И эта аудитория не будет понимать вообще, что здесь происходит. Но снова слоу-раунд. В общем-то, чуть больше... Э, чуть меньше, простите, минуты на данный момент от раунда уже прошло. А до сих пор тишина. Тишина. Бах! где-то граната и становится страшно одной из команд. Какой команде становится страшно? Пока на самом деле не так уж и очевидно. По-моему, страшно всем сейчас. <свёздит> Любая ошибка может привести... Вот просто неосторожные действия приведут к поражению в раунде. Лемберт и Тигр в тайге по минусу. Нейманс еще Апофеоза забирает ой ой ой ой, -ой. а вот тимкил то сейчас вообще не к месту так еще и медика забрал своего собственного тигр в тайге минус Нейманс и тимкил на 10 тысяч рублей как говорится сейчас произвел игрок а, команды княжества ну тигр тигр как вы знаете что это вообще было сейчас то ну кстати я бы здесь бы мог запросто поставить ставку на зайку так как зайка как стрелок очень, даже очень. Отряд, Но да. все-таки дробовик Один в занавит. упоре. Это дробовик. Дробовик это имба. 12-11, дорогие друзья. И теперь а, появляется шанс идите. на победу у команды Silence. Естественно, команда... Княжество на данный момент шансы на победу лишены. Им теперь нужно сравнять счет, если они, конечно же, хотят забрать карту D17, если, в общем, их будет такая возможность, если их соперники им позволят. Но Тейлон забирает Нейманса, и начало-то, в общем, не самая многообещающая для команды княжества. Да, я понимаю, что будут подъемы. Я не глуп в этом плане, естественно. Все, это читаемо и очевидно. Но вы смотрите, что сейчас творится а, рядом с двойкой. Ну, глобально здесь уже очевидно, что будет выход. И все игроки обеих команд находятся здесь. Начинается просто кровавая баня. Нефилим на спине разъезжает, делает три-четыре. Охренеть, дорогие друзья! Нефилим просто развалил практически всю команду, завалившись на спину и аккуратненько проезжая по полу. Это... Было божественно, и это божественное завершение карты с овертаймами. Со счетом 13-11 команда Silence забирает вторую карту в этом очень непростом противостоянии. И теперь у нас ситуация следующая. Для победы команде Silence необходимо забрать третью, то есть следующую карту.